Сегодня суббота. По старому стилю 12 марта, по новому стилю 25 марта. Седмица четвертая Великого Поста, Крестопоклонная, Поминовение усопших. Постный день, Глаз седьмой. Сегодня праздник преподобного Феофана Исповедника Сигрианского, праведника Финиеса, первосвященника Израильского. Святителя Григория Двоеслова, Папы Римского, преподобного Симеона Нового Богослова, Игумена, святителя Александра Державина, Исповедника, Пресвитера, священномучеников Иоанна Плеханова, Константина Соколова, Пресвитеров, преподобномучеников Владимира Волкова, Архимандрита, священномученика Сергия Скворцова, Пресвитера, Житие преподобного Феофана-Исповедника Сигрианского Литописца. Преподобный Феофан-исповедник родился в Константинополе в благочестивой и знатной семье. Отец Феофана был в родстве с византийским императором Львом и Савром, правившим с 717 по 741 год. Через три года после рождения Феофана отец его умер, оставив свою семью на попечение самого императора. Феофан вырос при дворе и стал сановником императора Льва Хазара, правившего 775 по 780 год. Положение обязывало его вступить в брак. По согласию с невестой Феофан сохранил целомудрие, ибо в душе его зрело желание принять иноческий образ. Посетив однажды с супругой монастыри в Сигрианской области, Малая Азия, Феофан встретил прозорливого старца Григория, стратегия который предсказал супруге Феофана, что ее муж будет удостоен мученического венца. Через некоторое время супруга Феофана была пострижена в монахине в одном из монастырей Вифинии, а Феофан принял иноческий постриг от старца Григория. По благословению старца Феофан устроил монастырь на острове Колоним в Мраморном море и затворился в Келлии, занимаясь переписыванием книг. В этом занятии Феофан достиг высокого мастерства. Затем преподобный Феофан основал еще один монастырь в Сигрианской области, вместе месте, называемом Великое село, и стал его игуменом. Преподобный сам принимал участие во всех монастырских работах и для всех был примером трудолюбия и подвига. Он был удостоен от Господа дара чудотворения, исцелял болезни, и изгонял бесов. В 787 году в Никее собрался Седьмой Вселенский собор, который осудил ересь коноборчество. На собор был вызван и преподобный Феофан. Он прибыл в заплатанном рубище, но просиял богодухновенной мудростью в утверждении догматов истинного православия. В возрасте 50 лет преподобный тяжело заболел и до самой кончины жестоко страдал. Находясь на смертном Адре, преподобный непрестанно трудился. Он писал хронографию, историю христианской церкви с 285 по 813 год. Этот труд до сих пор является ценным источником по истории церкви. По воцарении императора Льва Арменина, правившего с 813 по 820 год, когда святой был уже глубоким старцем, возобновилось иконоборчество. Святого Феофана принуждали принять ересь, но он твердо воспротивился этому и был заключен в темницу. Его обитель, великое село, была сожжена. Пробыв в темнице 23 дня, преподобный исповедник скончался. После смерти нечестивого императора Льва Арменина обитель Великое Село было восстановлено, и туда перенесены были святые мощи исповедника. Житие праведного Финиеса, первосвященника Израильского. Святой праведный Финиес, внук первосвященника Аарона и сын первосвященника Елеазара, тоже был священником и ревностно исполнял свое служение. Когда израильтяне, выведенные из Египта святым пророком Моисеем, память 17 сентября, были уже близки к земле обетованной, их соседи, моавитяне и мадианитяне, исполнились зависти и страха. Не надеясь на свою силу, они решили прибегнуть к чародейству и пригласили Волхва Валаама, чтобы он навел проклятие на израильтян. Но Господь в откровении Валааму возвестил свою волю, и он, исполнившись Духа, трижды благословил народ Божий. Тогда Моавитяне через блудодейство вовлекли израильтян, и они тысячами умирали от моровой язвы. Многие, видя гнев Божий, вразумились и обратились к покаянию. В то время некий Зимри, начальник колена Симеонова, привел к братьям своим Мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии и собрания. Финиес, исполнившись гнева на соблазнителя народа, вошел в его шатер и поразил копьем его и Мадианитянку.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 во главе израильского войска ходил на Маавитян и наказал их за нечестие и коварство. После смерти первосвященника Елеазара святой Финиес был единодушно избран первосвященником. Первосвященство по обетованию Божьему продолжалось и в его потомстве. Святой Финеес скончался в глубокой старости, около 1500 года до Рождества Христова. Житие святителя Григория Двоеслова, Папы Римского Святитель Григорий, именуемый Двоесловом, собеседником, родился в Риме около 540 года, принадлежал к древнему патрицианскому роду, в котором были христиане, даже святые. Будущий святитель получил блестящее светское образование, и его ожидала блестящая государственная карьера. Он уже чувствовал духовное призвание. Григорий вел скромную, богоугодную жизнь и всей душой стремился к иночеству. После смерти отца на его состояние он построил шесть монастырей в Сицилии, а в Риме основал монастырь во имя Андрея Первозванного, где и принял иноческий сан. Мысли об апостольском долге Церкви, стремление к художественному просвещению языческих народов вдохновляли святого Григория в течение всей его жизни и нашли достойное отображение в его богословских творениях. В 577 году святитель Григорий был посвящен в Сан-Диакона. По поручению папы римского долго трудился в Византии, где изучал греческий язык и творение святых отцов Востока. Написал толкование на книгу Иова, оказавшее влияние на творение многих крупнейших богословов и поэтов Средневековья. В 590 году святой Григорий был избран на римскую кафедру. В это время Италия подверглась нашествию варваров. Святой Григорий проявлял себя при этом ревностным архипастырем и выдающимся государственным и общественным деятелем. В 602 году он получил признание главенства Рима над всей Западной Церковью. Святой Григорий составил на латинском языке чин литургии прежде освященных даров, которая до него была известна лишь в устном предании. Этот чин был утвержден на VI Вселенском Соборе в 680 году и принят всей христианской церковью. Скончался святитель Григорий в 604 году. Мощи его почивают в Соборе святителя апостола Петра в Ватикане. Житие преподобного Симеона, нового богослова, Игумина. Преподобный Симеон Новый Богослов родился в 946 году в городе Галатия, Пафлагония, и получил в Константинополе основательное светское образование. Отец готовил его к придворной карьере, и некоторое время юноша занимал высокое положение при императорском дворе. Но, достигнув 25 лет, он почувствовал влечение к иноческой жизни, бежал из дома и удалился в Студийский монастырь, где проходил послушание под руководством знаменитого в то время старца Симеона Благоговейного. Основным подвигом преподобного стала непрестанная Иисусова молитва в ее кратком виде «Господи помилуй». Для большей молитвенной сосредоточенности – он постоянно искал уединение, даже на литургии стоял отдельно от братьев, часто оставался один на один в церкви, чтобы навыкнуть в памятовании о смерти, проводил ночи на кладбище. Плодом его усердия были особые состояния восхищения. В эти часы Дух Святой в виде светящегося облака не сходил на него и закрывал от его глаз все окружающее. Со временем он достиг постоянной высокой духовной просветленности, что особенно обнаруживалось, когда он служил литургию. Примерно в 980 году преподобный Симеон был поставлен игуменом монастыря Святого Мамонта и пробыл в этом сане 25 лет. Он привел в порядок запущенное хозяйство обители и благоустроил в ней храм. Доброта сочеталась у преподобного Симеона со строгостью и неуклонным соблюдением евангельских заповедей. Так, например, когда его любимый ученик Арсений перебил ворон, которые поклевали размоченный хлеб, игумен заставил его нанизать мертвых птиц на веревку, надеть это ожерелье на шею и стоять на дворе. В монастыре святого Мамонта замалчивал грех некий епископ из Рима, нечаянно убивший юного племянника, и преподобный Симеон неизменно выказывал к нему доброту и внимание. Строгая монашеская дисциплина, которую все время насаждал преподобный, привела к сильному недовольству среди монастырской братьи. Однажды после литургии особенно раздраженные из братьев набросились на него и едва не убили. Когда же константинопольский патриарх изгнал их из монастыря и хотел предать городским властям, преподобный вымолил для них прощения и помогал им в жизни и в миру. Около 1005 года преподобный Симеон передал игуменство Арсению, а сам поселился при монастыре на покое. Там он создал свои богословские труды, отрывки из которых вошли в пятый том «Добротолюбие». Главная тема его творения — сокровенное делание во Христе. Преподобный Симеон учит внутренней брани, способом духовного совершенствования, борьбе против страстей и греховных помыслов. Он написал поучения для монахов «Деятельные богословские главы» — слово о трех образах молитвы слово о вере. Кроме того, преподобный Симеон был выдающимся церковным поэтом. Ему принадлежат гимны божественной любви, около 70 поэм, полных глубоких молитвенных размышлений. Учение преподобного Симеона о новом человеке, об обожении плоти, которым он хотел заменить учение об умершвлении плоти, за что его и назвали новым богословом, принималось современниками с трудом. Многие его поучения звучали для них непонятно и чуждо. Это привело к конфликту с высшим константинопольским духовенством, и преподобный Симеон подвергся изгнанию. Он удалился на берег Босфора и основал там обитель святой Марины. Святой мирно приставился к Богу в 1021 году. Еще при жизни получил он дар чудотворения – Многочисленные чудеса были явлены и после его смерти. Одно из них — чудесное обретение его образа. Житие его написано келейником и учеником, преподобным Никитой Стефатом. Житие священно-мученика Сергия Дрезненского, Скворцова, Пресвитера. Священно-мученик Сергий родился 4 июля 1896 года в деревне Смольникова Клинского уезда Московской губернии в семье печника Иосифа Скворцова и его супруги Екатерины. В 1914 году Сергей окончил учительскую семинарию и поступил работать учителем в начальные классы школы. Вскоре он женился на Клавдии Николаевне Михайловой, дочери служащего железной дороги. Впоследствии у них родилось трое детей – Лидия, Николай и Александр. В 1918 году, в то время, когда русская православная церковь была поставлена безбожниками-большевиками вне закона, Сергей Иосифович, желая послужить церкви, был рукоположен водиакона – а в 1926 году во священника ко храму мученицы Поростевы Пятницы в поселке Дрезна Орехово-Зуевского района, в котором он и прослужил до своего ареста. В начале 1930-х годов он был назначен настоятелем этого храма. Прихожане любили отца Сергия за то, что он все силы и время отдавал приходу и для всех неимущих требы совершал бесплатно. В 1926 году храм попытались захватить обновленцы, позиции которых были весьма сильны в Орехово-Зуевском районе, но отцу Сергию удалось отстоять церковь от захвата обновленцами. Тогда власти решили храм закрыть. Отец Сергий принял деятельное участие в отставании храма. После многих хлопот и поездок в ВЦИК священнику и прихожанам удалось храм сохранить. Он был закрыт только в 1953 году. Ставя своей целью закрытие храма, власти угрожали отцу Сергию арестом и требовали от него, чтобы он снял с себя сан через заявление в газету, подписавшись под тем, что не верит в Бога и дурманит народ. Но он с негодованием отверг это предложение. Тогда ему стали предлагать скрыться, уехать. «Уедешь, и, может быть, минит тебе чаша сия», — говорили ему мнимые доброжелатели. Но и это предложение он не принял, сказав, «Куда я уеду? Как я буду смотреть народу в глаза?» Весной 1937 года тяжело заболела жена священника Клавдия Николаевна. Поначалу болезнь казалась негрозной, так как это была обыкновенная простуда, но затем она получила стремительное развитие и перешла в туберкулез, от которого 30 апреля 1937 года Клавдия Николаевна скончалась, оставив троих детей – 14, 12 и 9 лет. Дети жили с отцом и с бабушкой Екатериной Никитичной. Власти арестовали отца Сергия 28 сентября 1937 года. Отслужив литургию на престольный праздник в храме великомученика Никиты в селе Кабаново, где незадолго перед этим был арестован его друг протеерей Василий Максимов, он вернулся домой. Глубокой ночью кто-то постучался в окно. Отец Сергий давно ждал этого часа и спокойно сказал «Это за мной». Затем он встал, оделся и открыл дверь. В дом вошли трое сотрудников НКВД. После обыска один из них сказал, «Ну, собирайтесь, берите все теплое». Дети и бабушка заплакали. Отец Сергий попрощался со всеми, всех благословил и ушел. Арест отца вызвал у детей нервное потрясение. Дочь Лидия, выскочив на улицу, безотчетно стала кричать «Караул!», не в силах справиться со своим состоянием и остановиться. Сотрудники НКВД, чтобы утихомирить девочку, стали стрелять в воздух. Первое время после ареста отец Сергий находился в тюрьме в городе Покров. Бабушка и дети привозили ему туда продукты и вещи. Однажды священник передал им из тюрьмы белье и прядь своих волос, и дети поняли, что их отца остригли. Вскоре отца Сергия перевели в Таганскую тюрьму в Москве. Были допрошены свидетели. Один из них, фотограф Цветков, показал, что Скворцов, используя сан священника, часто проводят беседы с верующими. Допросы отца Сергия были недолгими, и 5 октября следствие было закончено. 13 октября 1937 года тройка НКВД приговорила священника к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Из таганской тюрьмы отец Сергий был отправлен в 13-е отделение Бамлага, расположенное в Биробиджане. Только здесь ему объявили, что он приговорен к 10 годам заключения. Из Бамлага он был через некоторое время отправлен в Южлаг, в город улан -Удэ а затем в Безымян-Лак в Самарской области. В Дрезне у отца Сергия остались дети, которые жили с бабушкой. Им помогали священники храма мученицы по Пороскевы Пятницы, отдавая семье арестованного священника десятую часть дохода, а также прихожане. Екатерина Никитична посылала посылки отцу Сергию, но с началом Великой Отечественной войны у них у самих положение настолько ухудшилось, что они уже с великим трудом находили продукты, чтобы послать их священнику. В 1943 году они получили от отца Сергия последнее письмо, в котором он написал «Детки вы мои дорогие, дела мои плохи, я заболел дизентерией». Священник Сергий Скворцов умер в безымян Лаге 25 марта 1943 года и был погребен в безвестной могиле.